Ну ладно, ребята, сейчас мы начнем с самого простого, что у нас есть, надо было, конечно, потренироваться а, просто с, с обычной камерой. Я давно не, не, не бегала так особо гонки, а и... а наплевать, сразу так побегу. Че? Че? Слабо? Слабо? Нет, не слабо. Конечно, нам не слабо. Осторожно, сейчас все пропустим. Осторожно, осторожно. Дверь закрывается. Осторожно. Ну блин, я не хотела с фейлом это сделать, но... Пожалуйста, простите меня! Я была все-таки потренироваться и вспомнить, что стоит здесь. Но нет, мы самые крутые здесь. На районе... 45 секунд, а рекорд... А 35. Нормально. Наверное, платит. Ничего, ребят. А мы не унываем, а двигаемся к сею. Следующая гонка. Давайте. А -а -а. Шаг назад, шаг назад, шаг назад, шаг назад. Нет. Все, Гуга. Ну почему? Давайте на виду у всех позоримся. Не можем перепрыгнуть. А! Я это сделала. Я это сделала. Я это сделала. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Да почему? Ладно. Мы не сдаемся, Мы двигаемся дальше. На, на глазах у других людей. Серьезно? Оп-оп-оп. Приторма при притормаживаем, притормаживаем. Ищем следующий чекпоинт наш. Он где-то должен быть. Он должен быть где-то здесь. Где-то здесь Должно быть. Опа, опа. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Потом следующий. Нет. Следующий, следующий, следующий. Вон там. Он должен быть здесь. Оп-оп. Так что Осторожно. Осторожно. Осторожно. Тихо. Тихо. Все спокойно. Все успокоится. Главное спокойствие. Главное спокойствие. Главное. Главное сейчас. Никакую хрень. Не задумать. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай родной. Молодец. О! А, прелестно. Давай. Давай. У тебя получится. Ты молодец. Ты молодец, ты справишься. Прыгай! О! О! О! О! О! Спокойно! Давай, давай! Давай, родной! Давай! Неужели мы... Мы... Нет, нет! Ну, почему Фейл? Ну, почему? Не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо. оп оп оп оп оп Нет! Нет! Нет! нет! Ну, пожалуйста, только не заново! Нет! Только нет! Нет! Давай быстрее! Давай, родной. О, о, о, о, о, о, о, Я тебя люблю лошадь. Я тебя люблю лошадь. Нет. Ты сейчас двигаешь назад. Да. Ты только трогаешь ты хрень. Потом заворачиваешь сюда. Да. Да, да, да. Да. да. Мы, Мы с тобой сделали... Да, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Мы с тобой поедем дальше, дальше, дальше. Продвигаемся, продвигаемся с тобой, фиши! Да. Я смогла это сделать, господи. Кто меня сейчас сможет остановить? Ответ. Никто. Давай, хорошенько. Давай, давай, давай. Ты вот полегче. Теб... Кого я обманываю? Это просто самообъясненное, что вообще есть в этом Старстейбл. Твою мать. О боже. Тихонько, тихонечко. Тихонечко идем дальше. Надо было карту приблизить, слушайте. Надо было карту приблизить, было, нет, но это для слабаков. И поле зрения, знаете, сделать оно получше. Типа, чтобы было все видно. Это для, ну, это для слабаков. Это для слабаков. Это для слабаков. То, это не для нас. Это только для слабаков. Мы самые сильные люди на свете. Мы, мы все преодолеем. Нет, нет. А, нет, только не заново. Нет, пожалуйста, не хочу заново. Не хочу заново эту хрень делать. Не хочу. Серьезно? Слава богу, 20 секунд, или сколько там дали? Никак на ферме Оп. Оп. Ну, ну, ну, ну, а даже 25 секунд. Я опять не буду сколько. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, давай, давай давай давай сюда. Здесь ну, ну, ну, ну, Финиш! Финиш! Ну давай! Давай. Интересно, что обо мне думают люди, которые это вот смотрят со стороны? Вот правда. Чего они думают? Думаю, что за идиотка? Сейчас у меня 35 шиллингов и куда мы их тратим? Правильно. Едем в ад. Едем сюда. О Сейчас будет мясо, мясо, сейчас будет мясо, сейчас будет мясо. Ну что ж, ребят, тренироваться опять не будет, есть люди, чтобы посмотрели, да, у нас есть зрители, у нас есть опять все, и мы начинаем. О, господи, о, господи, какой страх здесь стоит. А, а, а, а, а вот здесь, вот здесь, вот здесь. Оп! Раз! Два! нет, Ничего, мы так просто не сдаёмся. Господи! Мы успокаиваемся. Едем <смех> <смех> не скажу, зачем я здесь раньше времени <смех> не прыгаю? Оп, Ра а, а <смех> тут теперь только один раз надо прыгать. Простите, я олд, <смех> не то, что олд, просто блин, когда что-то обновляется, ни хрена не бегаю, да вообще, я вообще до этого ни хрена не бегала. Ты где это? Вон она! Я не помню вообще, где-то что находится! Помогите! Твою мать! Твою мать, надо было заранее проехать. Не буду заранее езжать. Это только еще какое-то оправдание придумаешь. Нет, нет, нет, нет. Едем туда, едем туда. Едем, едем, едем. Спокойно. Спокойно. Ага, ага, ага. Спокойно. Главное, тих тихонечко, спокойненько ехать. У нас все обязательно получится. Если, по-моему, заворот, заворот. Заворот. За... За... За заворот. Заворот понятно чего. Не хочу... Скринжевать вас тут на видео. Нет, спокойно. Спокойно, друг, родной. это просто прыгнешь. Нет, ты не ты именно прыгнешь это. Здесь мы сделаем срез с тобой, дружок. Ладно, сейчас сделаем еще один срез. Давай. Срезай. Мама, молодец, дружок. Здесь мы опять с тобой Фиг знает, что сделаем Здесь Мы сделаем с тобой так А потом? А потом? Господи, слава богу, ты не стай ракунгов, я кровлю Вы знаете, что будут? Были такие вот прыжки так ему хоть объехать эту хрень всю. Я не успею. Я не успею. Я не успею. Хрень собачья. Я успела! Просто последние секунды. Без, знаете, что я хочу здесь переснять, потренироваться. Но я всё-таки оставлю это видео. О, господи. Твоё. Я думала... Думала, это с первого раза все наизит и получится. Нет, возможно, получилось бы у тех, кто часто вот рекорды бегают, но не часто например. В недавнее время, как бы, думала о них, а я вот выбрала что-то не то. Возможно, такие буконки выбрали. И вот некоторые все-таки недавно пыталась побить. Сволочи. Где она была? Вот здесь, да? Да господи, как у меня все это бесит. Ладно. Ладно, мы начнем заново. Что сделаешь, это хрень? Мы начнем заново. Поедем увереннее. О, успех! Успех, успех! У нас успехи. У нас успехи. Уна... Это явно успехи. Это явно успех. Успех. Это явно. Это явно то, о чем вы... что интересно! Твою мать! Твою ж мать! Твою же мать! Твою ж мать! Твою же мать! Мы справимся! Я Едем уверенно У меня кружится... У меня сейчас голова закружится Я уже кружится... Я не знаю! Я не знаю! А, сейчас это получится не болтать, бред. Нет, я буду болтать бред, потому что иначе а он станет скучно. Хотя, вам уже, наверное, скучно. Возможно, вы думаете, какая идиотка, чем я занимаюсь, Ваша уже волна. Mm -hmm. Господи, какой же он быть? Такой, чтобы мне еще сейчас из этого слова сделать, сделали демонизацию. О, о, о, Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Мы, мы, мы к успеху двигаемся. Нет! Я забыла про лайфхак. А! Я читак, читер, да? Нет, давайте без него выставила лайфхака. Сейчас просто, чисто случайно так вышла. А, чисто случайно. Сейчас случайно пошла назад! <схот> <схот> Господи, что <схот> происходит? <схот> что, <схот> происходит? <схот> что происходит? <схот> что происходит? Ваша же мать! Сейчас. Сейчас. Я даже не знаю, как это комментировать адекватно или смешно. Потому что у меня сейчас мозги просто от от открутятся. Башка меня сейчас башка открутится, правда. Единственное, что меня успокаивает, это морда моего персонажа. Давай-ка без без вот этого. Вот. Она это сделала. Она все-таки это сделала. Она все-таки пропустила ее. А я не сдаюсь. Видали, видали, как могу. Знаю, как я могу щитерить, да? Уж простите меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Не открутится башка, успеет написать пока нет. Уже успехи, уже успехи, мы в прошлый раз здесь фейлили, друзья. А -а -а -а -а -а -а -а! Прикиньте, я сейчас ничего не вырезаю, и пришлось бы заново, это было бы длинное видео, мне пришлось что-то вырезать. Прикиньте, сейчас... у меня такой вот целой получилось. Нифига. Ни... Теперь нужно настроиться А, еще нет, еще не настраиваемся. Вот тут вот, вот сейчас начинается жопа. Вот тут вот, вот она начинается. М -м -м. Нет, смысл вот после вот этого вот чекпоинта. После вот этого застрялочки. Все, вы нажали. Нет, после вот этого вот чекпоинта, видимо, начинается. мы это объедем. Пожалуйста, пожалуйста, едь! пожалуйста, я прошу тебя, девочка моя и мальчик мой. Оба. Давайте. Я же верю в вас. Молодец. Молодец. Тогда я без, без, без, без понят ничего не хочу материться. Да. Умница! Умница! Молодец! Молодец! Я знаю, где чекпоинт. Я примерно помню, где он. Его сейчас можно вот так вот проехать. Умоляю! Умоляю! Слишком справа поехало его! Так бы, он, так бы он засчитался. Ну, ё-моё. Я не могу. Я не могу. Ой, макарюк. О, мазохистый кватер Здравствуйте. Да ладно, серьезно? Ну, знаете, хотя бы успокоили. На самом деле, нет. Мне очень сейчас больно. Настолько больно, что боль непередаваема. не думай врызаться там еще какую-то еще хрень придумывать нет этот это делать не будешь мне это ты это в детском садике дела пожалуйста в школе там не знаю куда ты ходишь, мой персонаж или там вообще работаешь понятно где не знаю делать вот это там мы тут не в игрушки играем у нас здесь у нас здесь ад сейчас происходит. Куда я там хотела поехать, Нихил Крест, да? Да. Угу. Понятно. Куда я хотела поехать, да? Нормальная. Хотя, возможно, знаете, в, в какой-то степени там легче, но только вот во времени не легче. Хочу ехать. Ну, ну, пожалуйста, ну езжай. Ну, мы закончим это. Ну и что, что врезались? Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Как, как, и все, как, и всё я люблю. Mm -hmm. Как я люблю врезаться. Mm -hmm. Ага. Ты могла так сразу сказать, что ты куда-то вляпаешься вообще никуда. Какое-то новое место. Новая местность. Так скажем, сейчас башка откроется. Я думаю, что говорит, что в момент думаю, что делать. Надо плакать, да? Правильно же, говорю. Маля. да да давай давай тут надо прыгнуть да надо прыгать оп оп оп оп я гений нет я просто дура я просто сказочная понятно материться не буду а? куда Сюда, пожалуйста. Молю. Неужели сейчас это все закончится? Я не верю. Невозможно. Невозможно. Невозможно давай. Да Неужели? Неужели? Мы смогли! Мы смогли! Я... я сделала это, да! Я это сделала! Я это сделала! Я это сделала! Господи! Я это сделала! Ох. Господи!